Я никогда не был человеком, который пользуется общественным туалетом. Я могу это сделать, когда я один. Но невозможно, когда кто-то находится рядом. Незнакомцы, передвигающиеся по уборной, когда я в самом уязвимом положении. Это так страшно и унизительно для меня. О, мое свидание с Сарой идет так хорошо. Но, возможно, мне придется уйти, чтобы я смог выпустить свою буханку. Блин, как же давит на клапан! Эй, hey, а я сейчас вернусь. Мне нужно освежиться. Я быстро. Подожди меня здесь, ладно? Может быть, я смогу по быстрому туда и обратно. Сара даже не узнает, что я был в туалете. Это лучше, чем снова стирать свои штаны. быстрее уходи черт тишина значит все наконец-то ушли а? Что за... Ты хочешь, чтобы мы тебя тут весь день ждали? Почему ты играешь с нами в эти глупые игры? Поторопись и исполни свою симфонию в эту фарфоровую чашу. Здесь занято! Занято, ты занимаешь кабинки всю свою сраную жизнь и редко отдаешь благословение назад в чашу. Но ты потерял контроль. Пожалуйста, оставьте меня в покое! Ты чувствуешь, как медленно оно движется через твои кишки. Уходите, пожалуйста. Просто уходите! Перед тем, как откроется шлюз, мы сможем унюхать как эгоистично твое время. Ты даришь подарки только туалету в своем доме. Избегая общественной сортиры. Но в этот раз все будет по-другому. Ведь так. Хорошо! Я сделаю это! Хорошо! Ты счастлив? Я сделаю это! Пожалуйста, оставь мне одного. <звучит> а, Томас? Сора, уходи отсюда! Здесь тебе безопасно! Томас, о чем ты говоришь? Здесь никого нет. А Я слышала крики, что происходит. А а а а ничего! Я просто... я просто звоню э, своему отцу. Это... это личный звонок, так что мы встретимся на улице через минуту, хорошо? Хорошо, Сара? С Сара? Ты здесь? Неправильный ответ, Томас. <от <like> Бедный маленький Томас не может делать бум-бум на публике. Боже! Тебе есть что сказать перед своим выхлопом, Томас? Почему ты это делаешь? Почему? Почему ты это делаешь со мной? <звы> <звы> <звы> Сара? Три. <звы> Один...